спасибо тебе мой подписчик за то что ты помогаешь моему каналу Развью, э, с помощью тебя я развиваюсь я каждый раз когда мне приходит допустим 100 рублей на счет э, на киви э, то он зарегистрирован на номер моего отца и каждый раз когда вы делаете переводы э, все это видит мой отец и когда он это все видит, он понимает, понимаете, что он начинает меня больше уважать. А если меня будет больше уважать, то тогда я больше смогу чего сделать. Вот сейчас у меня такая камера. Вот такая у меня сейчас камера вот, с нетбука. Я снимаю видео через веб-камеру, через видеорекодер. Вот, и поэтому я жду ваших просмотров моих роликов ведь я русский царь точнее автор этого канала а точнее он есть и все говорят что это он все говорят это он невозможно я даже сам это не могу поверить так что всем добра всем хорошей ночи хорошего рабочего утра и храни вас храни вас бог ребята и дамы